Всем здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня небольшое видео, посвященное большому количеству вопросов в наше сложное время. Совершенно не имею желания на этом пиариться, но тем не менее люди волнуются, люди уже немножко, хотя уже основная такая паника спала, но тем не менее существуют практики, которые помогают находиться в гармонии и Вообще, что происходит, я хочу вот в двух словах буквально вам рассказать. Потому что многие не понимают, что происходит. И думают, что это просто как бы вот все происходит на физическом плане. На самом деле это происходит на всех планах. И об этом сегодня поговорим. Вот обратите внимание, вот данную картинку я нашла, конечно, во всемирной сети. И она очень прекрасно отражает... Какие эмоции бьют по каким органам? Есть книги на эту тему, написанные Лули, Вильма, автор. Еще есть авторы, которые пишут, что психосоматика и как она влияет на органы. Я вам скажу, как врач, одну вещь. 30 лет назад слово «психосоматика» вызывало, знаете, желание покрутить пальцем у виска. Какая психосоматика? Это сплошные люди, которые выдумывать себе болезни, да, и уже несколько десятилетий, как связаны наши мысли с нашими заболеваниями. Это прекрасно, что это дошло наконец-то до ученых, что они проводили эксперименты и сделали такой вывод, что это действительно соответствует. То есть то, о чем мы думаем, то, как мы об этом думаем, с какими чувствами мы об этом думаем, все копится вокруг нас, в нашей ауре, и затем уже отправляется в более плотный мир напротив каких-то определенных органов. Вот в этой таблице прекрасно все видно. И вот посмотрите, стресс сейчас у людей, у многих очень стресс. Тут же сердце, да, сердечные капли, беспокойство. Это, как говорится, когда человек не может переварить какую-то ситуацию. Я его не перевариваю, он говорит. Вот тебе, пожалуйста, отсюда язва, отсюда несварение и гастрит. Да? Шок. Шок – это Просто страх, который опускается куда-то туда, сердце в пятки, и все падает, то есть он попадает, целится по почкам. Ну, вы все прекрасно сами здесь видите. Я не думаю, что здесь очень нужно много и подробно говорить. Об этом пишут и говорят, и сейчас это уже информация, доступная для всех. Поэтому я считаю, что в наше время другого выхода нет, как остается понять, что мы должны сами управлять своим эмоциональным состоянием. Потому что уже и биофизика, и квантовая биология все уже признают связь наших эмоций с наш, нашего подсознания и нашего физического тела. И буквально лет 15-10, даже может быть меньше назад, появилось понятие как ментальное здоровье. Я вам точно могу сказать, что в советской медицине от, ну, абсолютно не было такого понятия, как ментальное здоровье. Вот. Это счастье, что сейчас мир так быстро развивается. И вот меня спрашивают, как вот быть, как реагировать, за кого вообще... Э кому как бы отдать свои предпочтения, за левых или за правых, за наших или за не наших, за демократов или за коммунистов. То есть вот на самом деле это не имеет никакого значения. Значение имеет только ваше внутреннее состояние, которое вы должны блюсти. Поймите одну вещь. Есть эгрегоры, которые питаются низкими энергиями. И вот э, мы их подпитываем горем, страхом, да? и мы тогда, когда у нас горе или страх, мы излучаем э, мысли разной частоты. Горе-страх – это от 0,1 до 2,1 Гц, превосходство чуть постраш... повыше, там 1,9, раздражение – это 3,8 Гц, и существуют эмоции, которые дают высокие вибрации. И когда вы думаете о том, что вам делать, вы подумайте в первую очередь, как уберечь себя, как сохранить свои человеческие качества и остаться, в общем-то, не превратиться в какое-то там непонятную, непонятное существо. Вот обратите внимание, благодарность, когда мы говорим друг другу спасибо, мы уже повышаем нашу.. Вибра, вибрации наши до 45 герц. Любовь ⁇ это такая любовь, не страсть, а обычная любовь. Я люблю цветы, я люблю там, картошку, да, 50 Гц. Великодушие ⁇ это когда мы прощаем, когда мы снисходительны, когда мы не, не обращаем внимания и с пониманием относимся к поступкам других людей. Когда мы испытываем сердечную благодарность, мы уже поднимаемся до 140. Да? Когда мы чувствуем свою сопричастность к э, обществу, наши вибрации поднимаются до 144 герц и выше. И вот на сегодняшний день я считаю, что наше самое большое э, чувство, которое должно превалировать у всех людей, на всех, во всех странах, со всех сторон, со всеми взглядами, это сострадание. Если каждый из нас будет испытывать страдания и повышать свою вибрацию, то а, были эксперименты, и м, люди, которые, если чем больше таких людей, которые испытывают страдания в обществе, тем а, быстрее и проще а, проходят всевозможные конфликты. Еще хотела обратить ваше вния, внимание на влияние эгрегоров. Дело все в том, что все уже это, про это слышали, и, скорее всего, большинство уже люди понимают, как это работает. И вот это вот страх, вот это вот злость, вот эти вот неприятные чувства, когда хочется возмутиться, хочется пойти там кого-то разнести, это очень деструктивные энергии, а как правило, деструктивные энергии имеют хорошо подпитанные эгрегоры. Если вы только туда засунете один пальчик, вас туда засосет очень быстро. Поэтому я призываю вас не поддаваться никакой панике, никакому раздражению. Будьте, пожалуйста, уравновешены и берегите себя, свое психоэмоциональное, ментальное здоровье. Этим вы очень поможете в происходящем сейчас событии. Чем меньше народу подпитывает эти мерзкие, низкие грегоры, тем быстрее вся ситуация разрешится. Для этого я предлагаю вам практику. Ну, наверное, уже тоже не секрет для людей, для многих, что всегда были в прежние времена поклонения богам и богиням, и в разных культурах они были разные. В славянстве одни, в Индии другие, в римских... Римский пантеон богов тоже совершенно как бы отличный. И казалось бы, ничего между ними общего нет. На самом деле это далеко не так. Все пантеоны богов в разных представлениях людей, с разных частей света, они имеют очень четкие параллели. Будь ли там это греческие боги, или там римские, или индийские, в основном они имеют между собой прекрасное соответствие. Один бог соответствует другому. Я сейчас не буду перечислять, какой бог соответствует какому богу. И... Вот если раньше считала, что Бог – это что-то такое непонятное, да, оно там сидит на облачке и смотрит на нас сверху, на самом деле, исходя из концепции сеферотической магии и исходя из, концеп... из концепции современного мира, мы живем все-таки с вами уже в современном мире, уже у нас другие представления. да, И тем не менее, это все есть и сейчас. И согласно представлениям именно сегодняшнего мира, и я скажу так, что каждый бог предлагает определенного вида вибраций. Одна для очищения, другая для выздоровления, третья для приобретения каких-то качеств. То есть мы все, как каждый человек, он состоит из определенного количества качеств. Личность собирается из определенных качеств, полученных нами, от наших родителей или принес, привнесенных из прошлых жизней. Поэтому вот я вам сегодня хотела рассказать о такой богине Кали. Есть такая богиня Кали, она в, в индийском пантеоне. Она разрушает невежество, поддерживает мировой порядок. Да? Она олицетворяет черную мать-землю. Землю. И в нашем это довольно-таки серьезная такая и разрушительная сила, и в общем-то и ужасающая. И в то же время она избавляет от иллюзии. И она очень сильно влияет на эго. Она не дает вашему эго разрастись до невообразимых размеров. И вообще это истинная благодать, вот как тут написано, матери природы. Соответствует этой богине в славянском пантеоне Макаш. Она была почитаема в язычестве дохристианской Руси, и она, в принципе, соответствует и олицетворяет Мать-Сыру-Землю в нашем, в нашем славянском пантеоне. и Она тоже подательница земного изобилия, и она также отвечает за спокойствие и мир. Но самое интересное – это… Ну, возможно, кто-то со мной поспорит, но я давно это изучаю, и я имею на это как бы свое мнение, потому что я не просто так это услышала, а интересовалась. И самое интересное, что у нас на территории нашей страны находится памятник, который олицетворяет собой и макаш, и, и богиню Кали, и она имеет все признаки. И это наша Родина-Мать. Обратите внимание, во-первых, этот памятник, кто его видел, я думаю, что он, этот статуя оставила неизгладимый след в душе каждого, кто видел, кто приближался или кто увидел издалека, я когда-то впервые увидела с корабля этот памятник. Я думаю, что вряд ли найдутся люди, которые остались равнодушны к этому Такому сильному символу, да. И обратите внимание, здесь как раз я взяла ночные фотографии, потому что на них видны вот эти огоньки. Если днем, мы, мы конечно, их не видим. Теоретически они как бы для самолетов, для того, чтобы не, не вертолетов, чтобы никто не задел этот меч. Но опять же, соответствие везде вот мелочи они. из мелочей состоит мир. И вот э, этот огонек э, можно соотнести как раз. С мечом богини Кали, у нее в руках был меч, на котором был глаз. То есть это не просто меч, он еще и видит этот меч. И почему я здесь поместила этот рисунок вот этих эгрегоров? Потому что я предлагаю вам сделать практику. Это для тех, кто умеет медитировать. Я сейчас медитацию давать не буду. Я вам опишу, как ее сделать и могу сказать точно, что она дает потрясающие результаты. И вот люди, которые ко мне обращались, я проводила с ними эту медитацию, они успокаивались, у них мозг вставал на место, они отключались от этих деструктивных сборищ всяких мыслеформ. И мозг встает на место, все становится, в общем-то, человек становится в адеквате, Чего многим сейчас в нашем мире не хватает. Поэтому я рассказываю вам, как это делается. Вы садитесь, настраивайтесь. Я думаю, что тот, кто медитирует, у того есть целый как бы свой, свой ритуал определенный. Да? И вам нужно подойти к этой богине, к этой родине матери, встать у ее ног и попросить ее защиты. И посмотрите, каким образом она начинает размахивать этим мечом вот как раз вы видите на картинке эти подключки да, к этому деструктивному, в данном случае я говорю о деструктивном эгрегоре, миллионов людей. И она начинает этим мечом отрубать эти подключки к деструктивному эгрегору. Таким образом человек успокаивается, он чувствует себя в состоянии защищенности. Я бы очень хотела от вас получить обратную связь от тех, кто это сделает. Но у меня уже есть обратная связь от людей, которые ко мне обращались. Но к тем, кто сейчас меня слушает, я бы тоже хотела обратиться. Пожалуйста, если вы используете этот метод, и вам какие у вас будут ощущения, поможет ли он вам прийти, привести себя в состояние равновесия, и обязательно после этого поблагодарите нашу родину-мать. Она действительно нас защищает, она огромна, она сильна, она ну, не хватает слов, понимаете, не хватает слов, насколько она важна для нашей страны, для нашей земли. И это потрясающе. В общем-то, не зря Сталин был очень хорошо осведомлен о оккультных всяких в оккультных кругах был вращался вот поэтому вот такая вот у меня для вас практика я вам всем желаю обрести спокойствие сохранять себя испытывайте сострадание испытывайте благодарность жизни и тогда все успокоится и все будет хорошо желаю вам всего доброго